Ты не тот, кто мне сейчас так нужен, Ты не тот. Город мой в который раз простужен, Все пройдет. Говорят, что всю неделю дождик Будет лить, Развести руками туч можно. Надо ли? Принесу из светлой церкви ладан, Темный дом. Поначалу все легко и складно, а потом кто-то должен быть сильнее и выше. Это я. И роняют золото на крышу до поля. А тебе последние из строчек, как кинжал. Я любила только оболочку, очень.